А перед началом видео я хотел напомнить вам друзья, что сейчас на канале идет розыгрыш призов, разыгрываем видеокарту 1660 Ti и несколько призов от компании Deepcool все это продлится до 1 сентября 2019 года, так что успейте поучаствовать, ссылка будет в описании. Ну а мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Белыч, и у нас очередная посылочка с Computer Universe. Очень долгожданная, потому что те вещи, те железки, которые здесь лежат, они просто дико нужны мне для тестов. Вот, Поэтому давайте быстренько все это распаковывать и начинать делать другую работу. Давайте посмотрим, что же у нас здесь есть внутри. Начнем, пожалуй, с того, что уберем, как обычно, огромное количество упаковочной бумаги. И, я думаю, вы уже видите часть коробочек, часть интересных вещичек. Но давайте все по порядку, скажем так. Вещица, которую я очень долго ждал, я думаю, что вы узнаете ее, это Ryzen 7 3700X. Хотелось мне, честно вам скажу, взять Ryzen 9 3900, но, блин, его нету в наличии. Я прождал почти 2-3 недели, но он так и не приехал, я сдержал все тесты из-за этого. Вот. Но в наличии его так и не было в Computer Universe, поэтому пришлось взять 3700. Потом 3900 у меня, конечно, появится, даже может быть 3950, посмотрим. Вот. Но пока что вот так. Я думаю, что тоже очень интересная моделька. Давайте дальше. Здесь у нас одна из вещиц для тестов. Это всем хорошо известный термалрайт термал матча ревизии B. Вот. Знаменитый кулер, достаточно старый, как и все они. То есть у него, по-моему, в районе 2012-2010 года он вышел. Вот на рынок, но при этом сохраняет лидирующие позиции. Ибо стоит дешево, огромная башня, охлаждает хорошо. Спорный вопрос, насколько он удобен в эксплуатации. Все мы это проверим и протестим наряду с другими кулерами. Вот. Но пока могу сказать, что вот такая вот неплохая упаковочка и достаточно увесистая башня. Так, давайте смотреть далее, что у нас здесь есть. Есть у нас еще интересная коробка от TELNOWRIDE, уже несколько иная. Это Silver Arrow IB Extreme. Да, выглядит не казисто, может показаться, но сам кулер несколько красивее. Аналогов своих. Вот. Ну и по мощности он, конечно, дико классный. То есть это один, наверное, из топ-5 кулеров воздушных, которые сейчас есть э, в целом на рынке. Ну и также здесь э, для кого-то из э, заказчиков э, материнская плата B450 Aurus Elite. В принципе, обычная самая плата, недорогая. Чтобы быстрее заказать и чтобы не платить, э, соответственно, за доставку такого маленького товара, то обратился человек ко мне, соответственно, я ему ее заказал. Вот, вот, как-то так. Давайте сейчас посмотрим на кулера, потому что интересно, на материнскую плату, в каком она состоянии доехала. И, собственно, сделаем небольшой анбоксинг. Ну что ж, друзья, давайте открывать коробочки, смотреть, что у нас в каком состоянии доехало. Начнем, пожалуй, с кулера от Thermalride огромной башни silver arrow думаю что вы ее все видели знаете вот вот так вот это все добро выглядит внутри то есть два вентилятора бордового цвета и соответственно сама башенка башенка большая ну по меркам башенных двухбашенных точнее кулеров не такая уж и большая скажем так Вот упакована очень даже неплохо Давайте ее достанем и посмотрим поближе. То есть, как вы видите, достаточно хорошо все сделано качественно. Хотя говорят, что припоя между трубками и радиатором нету. Но на производительность, кстати, это влияет в минимальной степени. А вот здесь мы видим основание. Дичайшее зеркальное, но на него не очень хорошо наклеили этикетку поэтому получилось не очень красиво скажем так вот вот такой вот замечательный кулер соответственно мы на него накрутим при тесте вентиляторы будет выглядеть еще в несколько раз лучше потому что с вентиляторами он вообще дико красивый и дико мощный вот далее мы сейчас посмотрим наверное на его сводного младшего брата на Мача потому что Мача все-таки а, модель несколько более простая, скажем так. Так, давайте взглянем на нее. Что у нас здесь есть? Мне на самом деле нравятся оба варианта. Вообще, терморайд делает хорошие кулера. Вопрос в том, что давно они что-то не обновляли свою линейку, так да, как и многие. Здесь нас встречает вот такой вот Веселый белый вентиль. Кстати, вентиляторы у них очень даже неплохие. Ну, шумоватые, но зато они работают на высоких скоростях, скажем так. То есть, обеспечивают хороший правдух. И далее у нас сама башенка. Мне кажется, на картинках она выглядит несколько побольше. Но вот если брать в жизни... примерно как-то вот так а вот она выглядит то есть мы видим черную пластину очень э, хорошо что они так сделали на самом деле потому что большинство кулеров э, выглядит просто ужасно э, я не говорю там о каких-то технических характеристиках да но сделать одну из пластин черной это было <с> действительно неплохой шаг мы видим прорезь для соответственно закрепления кулера но крепеж у него не самый простой вот. ну и достаточно массивная большая башенка, которая должна хорошо охлаждать. Видим также смещение башни относительно основания. Вот, здесь, правда, смещение сделано только исключительно, чтобы не закрывать слоты оперативной памяти, по идее. Вот, есть еще смещение, как мы знаем, относительно... Вот это оси, чтобы, соответственно, не закрывать PCI-Express э, слот. Но мы подробно посмотрим на этот кулер, протестим его. Все это, конечно же, будет. Все это, конечно же, очень-очень интересно. Во всяком случае, для меня. Надеюсь, что для вас тоже, друзья. Так, вот такой вот кулер. Конечно же, его черед скоро придет. Скоро мы все это дело будем тестировать. Но пока давайте посмотрим на материнскую плату. Что же там за материночка такая. Сразу не путаем данный процессор и материнскую плату. Он будет тестироваться на другой материнке, на Phantom 10 от компании SROC. Или SROC, называйте как хотите. Вот, давайте смотреть. Что мы здесь видим? Видим мы здесь только пока антистатику, больше ничего называется. Но визуально, как мы видим, ничего не повреждено. Хотя коробка немножко гнутая, потому что, видимо, пока ехала на нее могло что-то давить, типа кулеров в большом боксе. Но материнская плата полностью целая. Вот, есть радиатор для М2, неплохие, в принципе, ну, обычные радиаторы для верхнего и нижнего плеча БРМ, неплохой, правда, частично, по-моему, пластиковый радиатор для самого чипсета вот ну материнская плата достаточно бюджетная в районе 6 7 тысяч стоит в зависимости от того где ее покупать ну на компьютере universe 6200 вот и здесь очень странно сделанный м2 разъем вот этот вот я думаю вы увидите то есть такие высокие м2 очень редко можно встретить, зачем так было делать, тоже очень большой вопрос, но выглядит интересно. Вот, вот такая вот плата от э, фермы Gigabyte, в принципе, тоже очень даже неплохая, как мне кажется. А вот, друзья, доехала посылка быстро, в районе сейчас 12-14 дней от Москвы до Хабаровска. Да, кстати, интересная вещь, что наконец-таки, ну... Компания Гиабайт, одной из первых, начала применять вот эту вот тему большинства материнских плат, то есть без заднего бэкплейта, чтобы бэкплейт был интегрирован уже непосредственно в свою в саму материнскую плату. Это отчасти удобно, отчасти выглядит намного лучше. Ну, это самый, наверное, большой плюс. Вот. И удобно эксплуатировать, если вы используете материнскую плату в качестве открытого стенда, то есть вам легче подключать удобнее работать то есть много плюсов в этом есть а вот давайте ее сейчас запихаем вот она не хочет идти обратно хочет уже залезть в компьютерную сборку вот. Вот такая вот посылочка, казалось бы, небольшая, но интересная. Лично мне интересная. Потому что данный процессор надо быстрее подключать к материнской плате, начинать тесты. Кулера присоединятся к своим еще 4-5 братьям. И будут участвовать в одном большом тесте на соответственно, то, кто лучше из них охлаждает достаточно горячие 9900. Вот, вот такая вот сборочка, с вами как всегда был Белыч, если что-то вам нужно, соответственно, можете заказывать с Computer Universe, ссылка будет в описании, там же найдете код на 5 евро скидки. Да, кстати, 3700 X скорее всего будет продаваться, поэтому если есть желание, то можете написать. Как только закончу тесты, это где-то 2-3 недели, будет возможность его продать. Вот как-то так, друзья. Всем еще раз спасибо, всем удачи. Если видео понравилось, жмите лайки, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте, Инстаграм-канал. Всем спасибо и до новых встреч.